Чем отличается меню обычного частного детского сада от меню Bini Native Place? Ну, в первую очередь, мы меню прорабатывали с учениками Бориса Рафаила Уайдова и с нутрициологами. Для того, чтобы блюда и продукты очень хорошо друг с другом сочетались и легко усваивались. Потому что очень многие государственные учреждения, частные сады, они не задумываются о том, что есть трудно переваримые продукты, которые они дают вместе детям. Например, сложные углеводы, рис, картошка, макароны дают постоянно с белковой пищей. Мы стараемся белковую пищу давать с овощами максимально и не заедаем их сладкими десертами, как это делают другие. В воду мы стараемся пить чистую во время занятий, прогулочек. В каждой группе есть кувшинчик с доступом свободной водички и не популяризируем такой момент, чтобы дети постоянно запивали. Компотом, какао, кофе, чаем, с сахаром и другими сладкими напитками. Потом у нас все. Все продукты, они натуральные и свежие. Мы не используем консервированные, рафинированные блюда. Также минимизируем белую муку первого-второго сорта, стараемся делать хлебцы, либо с отрубями полезные ингредиенты. Больше зелени, натуральных овощей, свежих фруктов, все, что необходимо для здоровья ребенка.